Добрый день, уважаемые коллеги. В повестке дня сегодняшнего заседания Президиума Госсовета актуальные проблемы развития сельскохозяйственного производства. На протяжении последних лет мы неоднократно обсуждали различные аспекты аграрной политики. И такое внимание к селу не только оправдано, оно абсолютно необходимо. На селе, напомню, проживает почти треть населения страны. Это десятки миллионов людей, и их благополучие прямо связано с результатом работы агрокомплекса. Россия обладает крупнейшими в мире площадями пахотных земель и запасами воды. У нас богатейшие немаледельческие традиции, опыт селекционной работы и мощное промышленное производство минеральных удобрений. Следует учесть, что конкурентоспособность сельскохозяйственного производства существенно влияет на темпы роста российской экономики в целом. При этом убежден, что вклад АПК в общий объем экономики уже сейчас, конечно, мог бы гораздо быть весомее и значимее. По итогам 2004 года производство сельхозпродукции увеличилось на 1,6 как мы понимаем, по сравнению с общим ростом, цифра не такая уже и большая, скромная достаточно. Вырос валовый сбор зерна. В прошлом году он достиг 78 миллионов тонн. И это для России хороший показатель. Сформированный экспортный потенциал позволяет России укреплять свои позиции на мировом рынке. Преодолена, наконец, чрезмерная зависимость от импорта целого ряда жизненно важных продуктов. Особо отмечу рост рентабельности самих сельхозпредприятий и организаций. В 2004 году он составил 15%, при том, что годом раньше рост был только 3%. Произошло также заметное почти на треть сокращение их просроченной кредиторской задолженности. Мы вот в первой половине дня встречались с теми, кто непосредственно работает на земле, и все пришли к выводу, что на наши с вами предыдущие решения, связанные с финансовым оздоровлением сельхозпредприятий, в том числе со списанием штрафов, пений и так далее, они были своевременными и дали вот именно этот положительный результат. Вместе с тем по-прежнему значительные площади заброшенных и необрабатываемых сельхозземель. И что особенно тревожно, пахотных угодий. Не удалось переломить негативную тенденцию и в животноводстве. За прошлый год поголовье крупного рогатого скота сократилось на 6,7 свиней на 11,1 32 примерно процента у нас с вами мясной продукции импортируется из рубежа. Здесь, безусловно, мы должны поговорить сегодня и о политике, как мы говорим, защиты отечественного товаропроизводителя. Думаю, что действовать здесь нужно, конечно, аккуратно, но элемент такой либеральной защиты, мягкой защиты должен все-таки присутствовать в деятельности государства. Организация агропромышленного комплекса работает в условиях хронического финансового дефицита. Долги, накопленные ими в предшествующие годы, отсекают даже успешное хозяйство от рынка кредитных ресурсов. Неудивительно и то, что износ транспорта, машин, оборудования в отрасли превышает 50%. Оценка труда работников сельского хозяйства также занижена. Убежден обеспечить решения острых и застарелых проблем сельского хозяйства вполне реально. Принципиально новые возможности, открывающиеся сегодня перед российской экономикой, позволяют нам существенно модернизировать принципы аграрной политики. Сегодня считаю возможным реализовать в отрасли те базовые задачи, которые встают перед российской экономикой в целом. О них шла речь в частности и в послании в прошлом году, и в текущем, Серьезного, так серьезным направлением считаю создание благоприятных условий для предпринимательской инициативы на селе. Аграрная деятельность должна идти в недискриминационном режиме по сравнению с торгово-посредническим иным бизнесом. Это позволит преодолеть монополизм посредников, поставщиков и крупных торговых сетей, а также выровнять условия диспаритет, и диспаритет цен условия ценообразования и диспаритет цен. Не менее важны для села и меры по созданию современной транспортной и производственной инфраструктуры. Ее развитие должно обеспечить наращивание кооперационных связей между единичными производителями, а также помочь мелкотоварному сбыту их продукции, экономии расходов на закупку техники и материалов. Во-вторых, требуют своего решения специфические сугубо отраслевые проблемы. В первую очередь. Необходимо обращать, обратить внимание еще раз вернуться к проблеме финансового оздоровления. То, что уже сделано, это сделано правильно в правильном направлении. Однако удельный вес убыточных хозяйств в отрасли составляет все еще 37 Это, конечно, слишком много, очень много. Кстати говоря, на той встрече, о которой я сегодня упоминал, говорили тоже об этом, и здесь. Звучали определенные предложения, Алексей Васильевич потом, я думаю, еще их воспроизведет. Есть необходимость к некоторым предложениям вернуться и их обсудить. Такой уровень неблагополучия, 37% убыточных хозяйств, конечно, дестабилизирует работу даже рентабельных организаций. Можно подумать также и о возможности... Совершенствование формы методов бюджетной поддержки села с целью внедрения новых финансовых, налоговых и иных инструментов. Особое внимание следует обратить на проблемы мясного животноводства и первичной переработки мяса. Спрос на животноводческую продукцию по мере роста реальных доходов населения Российской Федерации тоже возрастает. Надо использовать текущую экономическую конъюнктуру для того, чтобы возродить отрасль. И на этот счет тоже предлагаю сегодня поговорить. Можно использовать, я уже упоминал об этом, и таможенно-тарифные инструменты защиты внутреннего рынка. Есть другие механизмы. Специальное регулирование доступа иностранных производителей осуществляется, осуществляют фактически все страны. Оптимизация структуры продовольственного рынка позволяет избегать значительных колебаний цен и смягчает избыточную зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры. И все же при всей возможной целесообразности этих защитных мер необходимо иметь в виду, что ограничение доступа на рынок иностранных компаний оправданная лишь тогда, когда население снабжается и более дешевой, и более качественной продукцией отечественных сельхозтоваропроизводителей. В целом подчеркиваю, аграрная политика должна привести к укреплению конкурентоспособности российского АПК на основе рыночных стимулов его работы. Это вот только в самых общих чертах проблемы, которые мы сегодня должны будем обсудить, я хочу на этом закончить и предоставляю слово Министр сельского хозяйства Алексей Василий Чугарди, пожалуйста.